Ну, смотри сюда в камеру. Смотри сюда в О, камеру. Вас снимаете, О, вас Это Можно. По Ты вас Нет.